Так, Ну что, коллеги, давайте начнем. Добрый день, уважаемые коллеги. Сегодня мы с вами на заседание Санкт-Петербургской избирательной комиссии. Я, я, я, я, я, я, я хотел Петербург, всех благодарить за, мне кажется, очень хорошую работу, которую провела Санкт-Петербургская избирательная комиссия, так и территориальная избирательная комиссия. Выборы прошли достаточно спокойно, уверенно, минимальное количество вопросов. И действительно это был плод очень большой работы, поэтому всем большое спасибо. Действительно, мы очень хорошо поработали. А, ну, как, как известно, когда заканчиваются выборы, на следующий день мы начинаем к следующим выборам. И, как вы знаете, у нас а, есть сюжет с, с, с ушедшей жизни депутатов вот, в из муниципалитетов, где освободилось вакантное место. И мы, соответственно, готовимся в течение одного года с момента этого события провести две выборы этот муниципалитет. Ну и, как вы знаете, на днях было решение одного из районных судов по распуску муниципального образования, депутатского муниципального совета муниципального в суде с учетом сроков принятия в течение полугода должны будем привести там новые выборы депутатов э, Министерства Совета. Поэтому к этому сюжету тоже э, необходимо будет готовиться. Вполне возможно, что имеет смысл нам совместить э, ту выборы и, соответственно, новые выборы, так чтобы они нашли в один день, чтобы не проводить две кампании. Поэтому тоже к этому сюжету будем готовиться. У нас э, там, примерно по срокам это выпадает на лето. Поэтому надо будет смотреть максимальные сроки, которые выпадают. Поэтому, поэтому здесь надо будет думать и смотреть по сроку, когда мы будем готовиться к, к этому сюжету. Давайте теперь по поездке дня. Сегодня у нас на сегодня присутствует 14 членов комиссии, с разышают, что будет голос, который У нас не очень большая поездка дня. Она есть у всех. Есть ли какие-то предложения по дополнению? Как я как раз понимаю, что по мнению составителей повестки, жалобы и не обращения в интервью индекса, которые поступили в городской и подлежат рассмотрению на заседании комиссии, нет. Значит, у нас очень много поступило именно жалоб, которые были рассмотрены в рабочем порядке. Одна жалоба, это очень тяжело, а по материалам проекта, которые мы сами... Я понимаю, жалобы на эту тему пока не поступало. насколько я знаю, что планируется сегодня поступление жалобы на эту тему. Мы планируем в понедельник посмотреть на рабочей группе одной ситуации по УИКу 354 думаю, в Вуберском районе. И это будет в понедельник. Поэтому пока в повестке дня вопрос следующих посмотрел. Если других вопросов нет, то за эту повестку против голосовать. Кто против, я держался Привет. Переход в Переход к повестке дня, повестку рисковке Первый вопрос проездки дня – высвобождение от обязанности членов территориальной генеральной комиссии на государство права решающего голоса до истечения сроку полномочий. Так же, я заставлю Екатерину Уважаемые коллеги, на основании личного заявления, и связи с тем, что Озерова Наталья Александровна, член ЦИКа изданная депутатом в муниципальном опыте предлагается водитель это обязанности членов 40 Также предлагается опубликоваться в цивилизании 107-й год избирательной комиссии в о приемных предложений по коммунициативным софтатам ЦИК-30-й год номер 15-й что держать? вопросы? Если вопросы нет, тогда то сразу буду проект проекты движений. против выдержался принято участок 20-20 годов. Закладывайте. Да. Да, пожалуйста. Это проект решения, проект решения разработки на основании пункта 25 по порядка порядку резервов составов куликов. Постановление утика от 5-го декабря 2017 года. В соответствии с зачисленные в резерв составы куликов могут быть в связи с оттечением только Перед 40-модшей участовой комиссии 2021 истекает 18 октября. 1 с 59 Пушкин принял решение объявлении приемов предложения по кандидатурам к членам к члену КУИК. По состав КУИК состоит 4 человека. Учитывая обращение СИК-59, я предлагаю принять ставленную проводку если вопрос нет, я за Что и в 3-для в объема фирменов затраченного на официальный директор сепаркетической фанферс представленной представленной программы из на региональном телеканале и на региональном радио-нанале 2022 года. Мои дорогие коллеги, в соответствии со статьей 6 закона Санкт-Петербурга, заранее составляющих политических фактов, представленных в законодательном Санкт-Петербурга при освещении деятельности регионального телеканала и радиоканала, рабочая группа комиссии установила результаты за предыдущий календарный месяц, за август, подготовила заключение, постановление результатов, учет объема эфирного времени и запретимения требования закона Санкт-Петербурга. Эфирное время распределено равномерно. Режистрация времени не требуется. Прошу поддержать проект. Спасибо. Спасибо большое. вопросы, Пожалуйста, Уважаемые коллеги, Санкт-Петербургской избирательной Рахманова начальника более административное оказывало в течение деятельности комиссии в течение мероприятий с участием всех органов код власти оказывающих а различные помощь и застоявшие комиссии активно участвовал в работе по организации выборов различных политических Я все прошу продолжить. Мне кажется, что это очень предложение, поэтому коллеги, и глубких Если вопросов нет, Мы... прошу голосовать за это предложение кто за это рассчитает. Кто против, Вы против, кто против. Вопрос, По награждению, кто неграмотно сам в успехе выбирать механизм, я так единицы коллегу, принесите Пожалуйста, Специалист управления информационным центром Аппарат Санкт-Петербургской комиссии за безупречную эффективную государственную гражданскую службу в связи с 55-летием. Дмитрий Иванович с 2003 года работает в управлении информационным центром, зарекомендовал себя безупречным специалистом. Прошу поддержать проект решения. Спасибо. Мне тоже кажется, очень достойный кандидат, Поэтому, кстати, будут ли вопросы? Тогда, если вопросов нет, то, вы я за представленный проект. Кто за проект, кто за это решил, против, кто за против, кто за